Привет, друзья! Приехали мы в новую деревню. Деревня называется Марин. Деревня находится в плачевном состоянии, хотя, несмотря на то, что сюда, в принципе, ведет более-менее адекватная дорога, в плане того, что она посыпана щебенкой, но деревня находится уже в умирающем состоянии. Раньше здесь было около 100 дворов, и, соответственно, жителей было около 200. Раньше это примерно в 20-е годы прошлого века. Сейчас же осталось здесь, как мне сказали местные, 5 семей всего. Поэтому сейчас мы посмотрим, в каком состоянии. посмотрим. Здесь очень красивый находится посередине пруд. Он делит деревню на две части, получается. Тут одна улица, и через дорогу другая улица. И между ними еще дамба. Места достаточно красивые, но, к сожалению, вымирающие места. Так что ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, готовьте чай и погнали посмотрим. Забыл про печеньки сказать. Кирпичи аж мхом поросли, аж зеленые, красненько. Дом полностью разворован даже мне кажется, ничего в нем не осталось. кроме аутентичного крафа старого с ним всего себя в ух ты какая интересная печка Нет. были сделаны полочки под что-то что-то здесь хранили Копатели весь дом перевернули. Чайка. C280D. Ну, и знак-то на доме Я вообще новый да? был, да. Коробка от телевизора стоит, выбитая. Маленький-маленький дом. водильника берется с наклеечками шар да по-моему мячик думаю Здесь еще должны были комиссии, Забрать. Очень, да, мелкий там такой? А вот, по-моему, детская была. От детской коляски игрушка. -то я играл маленький. Ну ты смотри, какие носочки. Медлительно, шерстяные, Любому вяз... самовязанным. Маленькую ножку, наверное. Лет года 3-4, наверное. Пяточки вон детские, тоже маленькие. Косынка. Это вообще новорожденного. Косыночка. Так, все женщины будут пищать на канале. Умиляться. Блин, у каждого, наверное, были вот такие вот в которых хранили крупу коробки железные У кого были, ставим лайк. Детская бутылочка на полу лежит. Ладно, брать уже не буду в руки. Фотографию бы найти. Это было бы замечательно все сгнило. Я перчатки не взял. Второй выпуск подряд. За книжка читал? Похоже, детская какая-то про православие. Но детская, потому что очень большой шрифт. Великий пост. Ну, и потому что она из коляка на детской думаю Думаешь, здесь жили слишком православные люди? гранями, между слишком и а не слишком. 2003 год. Mm -hmm. Типа есть люди, которые, знаешь, там. Да, да, да, верю, там, хожу иногда в церковь. А есть. Так, сегодня воскресенье. Встал, прочитал молитву и пошел в церковь. Mm -hmm. в 6 часов утра. И до 9 вечера. Mm -hmm. Достань сковородку, у меня просто перчаток. Mm -hmm. Ты тоже без перчаток сегодня? Вот, она меня орёт. Ну, кто лицо канала? Кто руки канала? Я или ты? Ладно, ладно. Это она вся в, в чем? В том, что осыпалась с разбитой печки? Да. Когда там готовили яичницу по утрам. Это приправы к шашлыку. всякие так у приправ должен быть срок годности по идее 2007 год не знаю не мог очень много лежать Табличка очень уж такая. Новенькая. А вообще, как э, тут обстоят все дела? Там с, э, свет, газ? Ну, ну да. вот э, как в основном вот этот дом без газа, и второй там дом без газа. А все тут газ, вода тут колонка, воды нет. А, колонка. Да, да, зимой, наверное, перемерзает еще, да. Вроде нет, он не перемерзает, это утепленная. Uh -huh, uh -huh. А так вообще, что говорит? председатель? И ничего он не говорит, он даже не знает, где сюда. Я не помню, когда он тут был. А, он был когда-то, когда, когда ну, ездили, ну, родители детей ездили просыпать хотя бы дорогу, чтобы Штанкой. часть такая не была. Последний раз он был, это вот, второй год я здесь жила, и больше он сюда не приезжал. А когда мы звоним ему, чтобы прочистил он дорогу, он отвечает, что это не, не, не мое. Звоните в Долгоруков. В Догороху они отвечают, что это не Долгоруковская дорога. Я. Звоните в транспорт. Здравствуйте, бабушка. А мы журналисты. Вы мне сказали, что вы здесь родились, да, местные живете. А вы здесь как родились, да? Вы да. Зи... местные, да. Да? да? Живете? Вот, да. мы журналисты с Слипецка снимаем про вашу деревню, как она в каком состоянии находится, умирает. Вымирает. <соцентричный> <соцентричный> вымирает. <соцентричный> да. вымирает. Вот, видите, два дома стоят, <соцентричный> никому да. не нужны. Это еще деревянный какой-то, смотрю, старинный дом. Ну да, <соцентричный> сделанный шпалы. А, он даже из Шпалов. Ничего да. себе. Да. Спасибо. А, меня зовут Руслан. Это мой коллега Дмитрий. Вот, мы с Липецка, город 48 сайт. А что вас интересует? А, как вообще сейчас живется в деревне? В каком состоянии он Нормально. Находится? Деревень живет и будет жить. Ну, хорошо. Что такой позитив. Надо? Мясо свое. На огороде выращиваем все свое. Что нам еще надо? А если что, к нам машина приходит, привозит и хлеб, и все. Привозит, а да? Да, привозит нам, пожалуйста, заказывайте, что хотите, привозит. Mm -hmm. А потом дети приезжают. Так что нам тут живется неплохо. А сколько вообще осталось людей в ней? Людей осталось очень мало. Вот, смотрите, вот эти два дома и вот этот дом, вон он стоит на бережку, uh -huh. да. Там тоже никто не живет, вот здесь тоже никто не живет. Вот он дом uh -huh. средний, никто. Там на конце тоже никто не живет. Там два дома никто не живет. Да я не знаю, тут домиков восемь, наверное, не больше. Uh -huh. А раньше было сколько? О, раньше было много. Тут дома были друг к другу близко. Uh -huh. не, не отвлекаю, не убегут ваши? Нет, нет. Это ваши мешают, отвлекают. Так что есть, конечно, вот посмотришь по телевизору, где-то там деревни, нет, нет, ни не света даже, уж не говоря о газе, да, там да. да, там плохо, а Здесь она, газ наша, есть, наша да? деревня еще может жить. Угу. И потом мы сами все, все ходим, работаем, выхаживаем, угу. вот, пожалуйста, походим мы за ними, нам мясо полно и делаем. Все, пожалуйста, и, и тушенку сделаем на зиму, а, помидор на, насаливаем, также огурцов всего и перца, картошку выхаживаем, а все остальное мы докупим. Ну что? да, тут э, в деревне не проще хватает. выжить, чем в городе. Молодежи, да, молодежи здесь не будет жить, потому что здесь не видела. А вот нам, старичкам, пенсионерам, спокойно. Нам, раздули Самого... нам не нужно, мы уже свою взяли, что нужно было. Телевизор есть. Пожалуйста, смотри. Последние известия. Ну, что, что нравится смотреть. Тут раньше, наверное, колхоз был, да, бабуль? Раньше колхоз да был. Постепенно. Вот я помню, маленькая была, но я помню. Вот это наша деревушка, это колхоз был. Следующая деревушка, там свой колхоз. Следующая туда деревушка, свой колхоз. А потом постепенно стали крупнять и крупнее, и не все. Yeah. Ставьте, ну. А сколько а деревни сейчас, лет А вообще? сейчас вообще не знаем, кому что принадлежит, вообще не знаем. Где-то где были коровы, коров теперь куда-то угнали. Теперь кто, у нас один работал на коровики, куда-то тоже все угнали. А куда, что, нас вообще это не интересует. Что там делается, нас не интересует. Кто-то управляет этим делом, что они там делают, какие безобразия делают, нам это неизвестно и не нужно абсолютно, мы не интересуемся. А сколько вообще деревни лет? Сколько давно существует? Деревня? Как, да, с какого она года, не в курсе, буквально. это да, еще. Барина да. тут никакого не было. бабушка, прабабушка, вот я помню, это существовало, там еще как какие там был пруд какого-то царя, это а -а -а. дальше, это все тут было. А у вас вот пруд как называется? А никак. Никак? Вот вот. Раньше здесь был просто лох. А, -а, -а. а потом какая-то милитаризация прошла о орошении вроде того, чтобы а -а -а. орошать. И вот сделали пруд. Ну это ладно, это хорошо. Ну тут да. У кого гусь есть, пусть плавает. Да-да-да. Кто-то гусьеет. Дом из шпалк. Здесь вообще аквариум. Что-то стоит. Вот он. Вот это кофе. Наверное, здесь жил какой-нибудь железнодорожник. Ну, Хотя глупое предположение. Ну да, если испал, то железнодорожник. Остатки каких-то картин на, на полу после рамы. Какова она осталась? Ты это что-то? Ты смотри. Что это? М -м -м. Была комната? Нет, кирпичи-то. Как будто, знаешь, здесь вот, здесь все мусор, мусор, мусор, а там подлили все. По-моему, там горшок очень крутой стоит. Mm, глиняный горшок. Я такие сто раз видел. Вручной, ручной, наверное, лепкий. Смотри, он криво кривоватый такой немножко. Конечно, начинает. обои или это обои? Да, угу, покрывал висит 3D покрывало в общем ребятки э этот выпуск мы снимали в прошлую как бы получается прошлый, на прошлый выпуск мы сняли второй выпуск вот этот вот потому что вот этот вот человек свалил сейчас в командировку и его сейчас нету а я один как-то в лом не ехать. Уже привык к нему настолько. Тем людям, которые скинули денег на квадрокоптер, я выражаю от себя большую благодарность. Вот. Зачитаю их в следующем ролике всех, кто скинул. И если хотите нас поддержать в этой теме, то, пожалуйста, ссылочки в описании все находятся. Реквизиты в описании. Скидываем с пометкой на квадрокоптер. Ну и, друзья, вот такой получился выпуск. Так что ставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось, ставим дизлайки. Это в любом случае поможет продвижению видео. Пишем в комментариях, что запомнилось в выпуске. Ну и вообще, все что угодно пишите. Это тоже помогает продвижению видео. Делитесь с друзьями. Не забывайте про чай и печеньки. До новых встреч. Напишите в комментариях, что Руслану нужно подстричься. Обязательно.